10 апреля газета Индепендент сообщила, что Иванка Трамп была потрясена увиденным в американских СМИ. И по мнению газеты, которую впоследствии подтвердил брат Иванки Эрик, она оказала ключевое воздействие на решение президента об ударах по Сирии. А что она там увидела? 4 апреля стало известно о химической атаке с царином или похожим на нее веществом в сирийском городе Хан Шейхон, жертвами которой стали 87 человек и 200 пострадавших. Вы помните кадры сдыхающихся людей? которых обливали водой. На что после трех с половиной страничного доклада Дональд Трамп 7 апреля со словами «О боже, храни Америку!» отдал приказ запустить 59 томогавков по сирийскому аэродрому Шайрат, с которого по версии США были осуществлены вылеты самолетов с отравляющимися зарядами. Факт причастности по требованию ни России, ни России Ирана не будет расследований комиссии при ООН. Так было решено голосованием участников этой комиссии. По мнению Ванки, которая не является ребенком, это 35-летняя женщина, которая сама имеет детей, она после увиденного представила свое видение действий Вашингтона. И оно совпало с видением отца по этому вопросу. И по ее мнению, любого человека увиденное тронуло бы. Но при всем этом она говорила, что глава страны не может принимать решение об атаке на, на авиабазу на основании одних эмоций, и его решение основывалось на проверенной информации и данных ему советах на всех уровнях. Ранее сообщалось, что Иванка, работающая над шоу-кандидат, имела большое влияние на отца. И сейчас, чтобы не нервировать общественность, входит в команду президента на общественных началах и является ушами и глазами президента. Развитие этот инцидент получил 24 апреля на саммите женщин в Берлине, куда по личному приглашению Ангела Меркель прибыла Иванка. Иванку дважды свистали за странное объяснение своей непричастности к ударам говоря, что она не оказывала ключевое влияние на президента, а она только поделилась мнением, а Эрик неправильно интерпретировал его. Мнение ее и отца просто совпало в том, что удар – это решительное и четкое сообщение США о том, что она не будет закрывать глаза на отвратительное нападение такого рода с использованием химического оружия. Да, вот это ошибка интерпретации. Это вам чем-то не напоминает Южную Корею? Да, здесь обставлено, все лучше. Она вроде в команде президента. А где голова президента и где его советники? Так кто правит Америкой, президент или его большое семейство, которое замечено в отмене некоторых законов? Так, дочь и зять заблокировали в кавычках проект указа, который должен был ограничить права ЛГБТ-сообщества. Так что, шоу должно продолжаться? Но жизнь это не шоу, это намного, намного сложнее.